В общем-то, ребят, я удивлен тому, насколько сильно меня поддержали под прошлым роликом. Все были, в общем-то, рады моему возвращению. Я тоже рад тому, что меня продолжают смотреть. Вот, все комментарии я полайкал, почитал, и очень много лайков было под видосом, много было просмотров. И много комментариев, за что вам огромное спасибо. Давайте продолжать в том же духе. В общем-то, ребят, в этой серии мы с вами отправимся вот на тот замечательный -ший остров. Он, видимо, фермерский. Там есть ферма. Ишь... Только ферма. Вот. А еще в этой серии мы с вами начнем отстраивать наш дом. Как вы помните, в прошлой серии я вам сказал о том, что я хотел бы дом на дереве, но. Как вы видите, у меня практически все обвалилось. Поэтому мы с вами будем выращивать а, новое дерево. А, вот. И как бы, вот эта вот штука мне тут немножечко мешает. Она тут развлеклась на солнышке. Вот так. Ножки раздвинула и вперед, в общем-то. Тут у нас выросло уже одно дерево. Все вещи я слышал. У меня есть 10 саженцев, ребят. 10. Это шок-контент, по-моему. Так. Я вроде прописывал команду на сохранение вещей поэтому не вижу смысла надевать койф просто пойду вот так так берем лопату и в принципе все так а еще мне нужны яблоки потому что я хочу кушать опа опа все прекрасно опа и пошли ребят кстати, ребят, напишите в комментариях Ачивки самые залайканные Я буду брать на серию И выполнять их Возможно, даже не один Но, скорее всего, я буду один Так, мы уже, кстати, практически отстроились Достроились до фермера Так, опа, опа Так, тут чуть-чуть придется нам в общем-то, сделать вот так. Потратить стекло просто так, в общем-то. Тут для красоты сломаем. Прекрасно просто. Так. О, тут же есть животные, животные. Мы хейтеры. <сíк> Привет. <сíк> как ваши дела? Так, ски... А, их тут два фермера, ляньте. Тут еще кровать есть. Ее! Украдем у них с коммунизм кровать, в общем-то. Так, там... Он там интересно, Это лучше не будем туда смотреть, вообще никуда, лучше вообще не буду записывать, ладно, все, я просто не хочу спойлерить, так, я думаю, сначала мы поговорим с тобой, ой, ты бегаешь, не скинешься случайно, давайте мы, ладно, не будем, он не суицидник же, тем более спавнится, привет, срочно нужна твоя помощь, что случилось? В общем, мне нужны цветы одни, но они здесь не растут, а в ТЦ добраться времени нет. Скотина, огород, ну сам понимаешь. А зачем тебе цветы? Хочу подарить их своему парню. Фига. Ради счастья других людей готов на все, особенно радужных людей. Так, и у нас, получается, теперь появилось новое задание. Бухло. Ой, это не, не то. Фермер. Цветы. Розовый тюльпан 4 штуки. А, а ничего никаких указаний нету где мне достать эти тюльпаны извиняюсь у вас тут точно они не растут нет тут одни вот эти вот растут ромашки и у вас корода в общем корова отжала жил жил площадь она тут кто-то украл Давайте тогда просто позабираем тут всю пшеницу для хлеба, заодно свой огород намутим, сто раз круче будет. Я думаю, мы с вами сделаем автоферму, знаете, такую. О, давайте мы с вами теперь поговорим со вторым фермером и узнаем, что ему нужно. Ох, как же тяжело на ферме работать, хоть бы помог кто я могу помочь. но есть у меня тут для тебя дельца. Но, в общем, мне нужно вырастить пшеницу. Я хорошо заплачу тебе деньгами, а не натурой. Да в смысле, блин? Почему на не натурой? Хорошо будет сделано. Тогда приступай. Лучше бы натурой мне заплатил. А что нам, кстати... О, мы их можем украсть. Тут есть еще одна корова? Нету. Жалко. Блин. Но теперь... От фермера есть... Зв... а я понял. Ну, чтобы много места не занимало. Фига! Два стака пшеницы, он не оборзел там случайно? Кажется, мы вообще на яблоках всю весь летсплей будем сидеть. Ой, блин, в общем, сегодня, наверное, перекопаем там некоторую часть острова. Вот отсюда, короче, землю возьмем с задней части. Хотя я не хочу ломать структуру этого острова. Вот, давайте мы с вами раскопаем сейчас здесь все. И посмотрим, что здесь есть. Так, я думаю, опа, вот так вот пролезем здесь. Так. Блин, тут, скорее всего, я упаду. Блин, где бы тут начать копать, чтобы еще не разрушить ничего? Ну, чтобы... и так тут... Ну, да, как я иду. Там тоже. О, ляньте! Я умный. Так, я надеюсь, там не будет этого видно. Блин, это будет видно. Ну, ладно. Тут вообще ресурсов нет, что ли? Опять ресурсы мне зажали, да? Всегда так было. Даже без... не алмазов, да? Кусочка железа. Я же говорю, мы всегда э, сводим концы с концами еле-еле. У нас ничего нет из-за того, что автор просто поленился засунуть сюда ресурсы, блин. Ну, ё-моё, когда в следующий раз не будешь делать карту, пожалуйста. Засуй мне ресурсы в карту. Они, ну, знаете ли, тут многое о чем можно подумать. Но нам все равно нужны будут блоки, поэтому давайте мы тут сами раскопаем э, всю оставшуюся часть. Сумчёчка, <гас> сляньте! Я просто пошел за булыжником. Ну ладно, мы его позже откроем тогда сами. Просто я хочу тут вот с этой стороны прям все раскопать, ничего не оставить. Потому что, знаете ли, булыжником много не бывает. Ой, уже, ребят, стемнело, нам надо будет сейчас с вами э, возвращаться, наверное. И, офига, у меня уже стак, тогда давайте мы с вами. Опа, фига. О, водка. Е. Сейчас мы выполним задание. Так, сейчас принесем, друг, друг, держись, друг, братка. Сейчас все будет нормально. Ой, я чуть не сбросился, суицидник. Хобана, привет! Ау -ау -ау -ау -а. И что он мне дал? Фига у меня 166-й левел! И, бо... И денег у меня теперь много. Ты еще раз не дашь этот квест? Нет. Черт автор это продумал, значит он знал. Ну ладно. Что нам теперь с тобой делать? Ты мне денег не принесешь нифига! Какой кошмар, ребята! Просто ужас, просто ужас! Так, ладно... Мы сейчас с вами будем пытаться э, сделать... Нам нужна земля, ребят, нам нужно откуда-то достать землю, понимаете? Ну блин, здесь неохота ее выкапывать, я типа... Короче, я сзади всю землю вырую, а дальше делайте, что хотите. Вот здесь вот есть. Нет, земля улетела из-под из моих ног. <laughs> Черт, как? Как то достать Теперь у меня есть вопрос. Вот так вот. Так. Опа. Это, ребят, что проширить остров. Я надеюсь, здесь есть Татц. Просто если его не что чего, ребят экстренный случай режим эксперта. Я же поставил там спампоинт. point, почему он не сработал? Что с... А, я, наверное, спампоин, знаете, поставил там, где у меня в итоге выросло дерево, и теперь меня туда вообще не тэпает. по на карту. Стоять! Тихо! Вот здесь поставлю спампоин. Ну что это такое, ёб твою мать? Боже мой... Почему нельзя все было сделать изначально нормально? Ептель, а? моптель. Еще там было написано, э, кровать и э, обход, ой, вход за, затрудненный или что-то в этом роде, в общем-то. Так, нам надо будет, короче, я <coughs> буду, наверное, спавниться вот у этих мужиков, потому что у них есть кровать. <coughs> Блин. Они, типа, встречаются? Ну, не овца с фермером, а фермер с фермером. Хера, она его вообще во все щели долбит. Так, ладно, все. Мы вроде бы хотели сделать огород. Сейчас расширить вот здесь нашу территорию немножечко. Давайте здесь мы уберем стеклышко. Вот сюда сунем, я думаю. Сюда можно будет. В общем, возле этого водопоя. А, у нас еще вот здесь было. Так. Давайте закроем эту лужу, откровенно говоря. И здесь у нас будут расти наши растения. Plants. Так, все, вуаля. И еще давайте для красоты сюда сунем забор. Да, у нас достаточно для забора. У нас вообще, в принципе, для дома достаточно, знаете, такой коробки. Так, я не помню, как делается забор. Вроде бы надо вот так вот и вот так вот, да? Нет, это калитка. Я играю в Майнкрафт с... Сколько лет? Я играю в Майнкрафт... Семь лет! И до сих пор я не знаю, как делается этот добный забор. Боже мой, короче, вот здесь мы поставим. Блин, Везерклер. Сейчас мы ее сунем сюда. Везерклер. Все. Нам тут дождь не нужен. У меня просто шейдеры такие. Я тут ни при чем, я пытался с ними что-то сделать, у меня не получилось ни хера. Так, нам нужно будет. А, стоп! Куда. А, господи, я думал, куда все железо пропало? Угля, кстати, мало. А, я. А, ну да, мало. Очень мало. Вот здесь, знаете, чисто безопасность. Блин, нам нужно еще. Надо будет это все в землю зарыть, чтобы оно много места не занимало здесь. Серьезно. Пока у нас нет дома на дереве. Яблоко. Маешь ты, занька. Все? Да, все забрали. Так. Все, делаем забор еще. Мне почти 16 лет. Я сижу в Майнкрафт играю. Зато веселю подписчиков, которые меня смотрят. Вот вам нравится? Напишите в комментариях. Мне нравится летний летсплей. Потому что мне вообще ничего делать не надо. Я просто сижу, ржу, удивляюсь чему-то, какой-то красоте. А... что с ним делать-то? Ты задрал тут лежать, ё-моё. Я сейчас тебя похороню. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Вуаля, все просто прекрасно. Так. Все, вот это вот пускай у нас все растет. Теперь чем. Почему-то оно не увлажняется. Я думаю, потом оно увлажнится, все будет чики-пуки. Так, теперь нам надо будет вот эту печку. Ой. И нашу. наше хозяйство в общем-то вот это вот все зарыть в землю, потому что блять мне че опять туда лезть что ли? ну ё моё так давайте там сразу булыжником все заделаем все вот так вот оп взяли поставили обратно вуаля все сейчас мы это все засунем а -а -а, так, деньги сюда Вот это сюда, нам вот это вот все не нужно Так, у нас осталось еще 16 семян Я не знаю, куда их деть Можем там еще одну ферму намутить Хотя вот этой, в принципе, нам тоже будет достаточно Там вообще растет это все дело Сейчас посмотрим Ну, по сути, должно расти Слушайте, а по виду будто, не трогали? Ну тут этих мы потом заприватизируем себе, нормально. Да ёб твою мать! Мы все что ли скинули? Опа, все. По-моему, мы все скинули. Сундук, да? Да. Господи, я уже испугался? Так, саженцы у нас есть, все есть. Сейчас мы с вами намутим охеренный дом. Только вот я фиг знает, где нам сейчас найти скелета. Эм, я тут глянул на ютубчики и посмотрел, как выращивают большие деревья. Байбич. Вот, и нам получается, нужно будет сам саженец, эм, плиты и блок, и все. Uh, вот саженец, вот саженец у нас. Я думаю, вообще может вот на этом нахерачить, но просто там будет пропасть, и скорее всего, когда я буду делать дом, там что-нибудь обвалится, и я полечу вниз. Вот просто полечу, возьму и полечу вниз. Ну, получается, надо будет поставить вот так вот, и вроде бы вот так вот здесь заделать. Вот это вот все дело интересное. Блин, а, хотя, да, все. Вот, и теперь оно нихера не вырастет потому что это все растет ну очень долго там нужно реально куча получается костной муки а у нас ни костей ни скелетов я вообще здесь враждебных мобов почему-то не вижу возможно это э, снова проблемы карты Возможно, этого просто не предусмотрел автор вот этой вот замечательной карты, а возможно, это просто у меня какие-то проблемы, и мне надо будет их потом решить. Но я потом посмотрю на ютубе, как это можно будет решить.